Водитель, соблюдай правила дорожного движения. Нарушение скоростного режима на дорогах является одной из наиболее частых причин ДТП. При увеличении скорости тяжесть последствий ДТП возрастает в геометрической прогрессии. Соблюдение скоростного режима поможет сохранить жизнь не только водителям, но и пешеходам. Ограничение скорости – это меры, позволяющие сохранить жизнь всех участников дорожного движения. При ДТП на скорости 30 км в час риск смертельного исхода для пешехода 5%, при 50 км в час – 40%, а при 65 км в час – уже 84%. Пренебрежение правилами дорожного движения, неиспользование ремней безопасности приводит к трагическим последствиям, травмам и гибели людей. Будьте внимательны, берегите себя и других.